Сегодняшняя программа будет практически полностью посвящена футболу, но прежде чем мы дотронемся до этой темы, поговорим о баскетболе, а именно о Кубке Европы, который 10 октября прошел в баскет -холле, где местный Уникс встречался с командой «Ритас» из Вильнюса. Подробности в репортаже Софьи Чугуновой. Второй еврокубковый матч в сезоне продолжает победную серию казанского уникса. На этот раз к нам в гости приехала легендарная команда из Литвы, с которой казанцы в еврокубках еще ни разу не встречались. вас Ритас. Вышел уникс на паркет в обновленной форме в стиле милитари. Литовцы же были облачены в белоснежную форму. Однако вышли потом названием Ритас. И в отличие от своих российских соперников, стартовый состав не был похож на заявку к в, в NBA. Почти все игроки – уроженцы Литвы. Первыми на паркет от уникса вышла привычная компания. Трентон Локет Jump. Марс Смит, Морис Индур, Максим Шеликета и Пьерия Хенри. Начало матча выдалось довольно напряженным. две минуты команды атаковали друг друга. Литовцы жестко встречали хозяев площадки под кольцом. Очередная такая встреча вылилась в штрафные, которые отлично реализовал Морис Ундур. Затем безрезультатная атака от гостей теперь уже Джамар Смит заколачивает двоечку. Радостный Уникс побежал к себе зону, где и почувствовал амбиции Ритиса. Миндаугас Берд Джунас забрасывает трех очков тем самым сокращая расставание до одного очка. А затем Шеликета Фалит, и литовцы забрасывают штрафные. Мяч 4-4. Казанцы будут в атаку. Высоченные латвицы не дают возможности для Пьере и Хендрик забросить сверху, и тот подает низом мяч на Смита, который превращает этот клас не только в красивый, но и в результативный. На радость литовским болельщикам Дурфали. Силе забрасывает оба мяча. На этот штрафной форвард Уникса Максим Шеликета забрасывает трешку. Было видно, как тяжело обеим командам. Постоянно кто-то фалит, кто-то падает. Великое множество быстрых контратак выматывает всех без исключения. Уникс совершает все больше и больше ошибок, которыми пользуются гости. Закончилось было Четверть со а счетом 19-20 в пользу Ритаса. Вторая четверть начинается с атаки литовцев. Однако Маколам крадет мяч за дугой, вырывается вперед. Его преследует форвард Ритаса, и еще на взлете Маколам и его сталкивают с траекторией. Мяч потерян, гости снова в атаке. Клименко фалит, и счет становится 21-23. Но Артем исправляет свою ошибку и сравнивает счет из-под кольца. Маколам делает счет в пользу казанцев 25-23. Но Клименко вновь шалет нервы, и он фалит, позволяя гостям выйти вперед. Спустя бесчитанное количество фолов от обеих команд. У Никс Вновь ведет в счете 34-31. Сразу же после забитого мяча в корзину гостей Тренд Локет крадет мяч на вбрасывание и изящно забрасывает двоечку. Зал разразился авациями в честь хитроумного локета. Уникс продолжает увеличивать разрыв по очкам благодаря Шиликета, который опять забрасывает из-за И перерыв команды уходит со счетом 41-32. Третий, четвертый четверти прошли по единому сценарию. Команда бросали неточно, мяч отскакивал в контратаку. Уникс забивал, Ритас промахивался. Исход матча решился в последние 10 минут, когда надо Благорели горели 61-54 в пользу «Уникса». Ритис чаще теряет мячи в одной из таких потерь «Локет» делает похороны «Ритесу» 78-66. Но не обошлось без потерь. Максим Шеликетов олит пятый раз и уходит с паркета. «Уникс» выиграл четвертую четверть со счетом 28-21, а за одну игру со счетом 86-73. Софья Чугунова, Виктория Степина. «Неделя спорта». Итак, мы продолжаем программу «Неделя спорта» и будем мы вновь говорить о нашем великом и могучем футболе. И сегодня со мной в студии капитан сборной Казанского Федерального университета по футболу Владислав Каплунов. Влад, большой тебе привет. Тебе тоже, Ром. Поздравляю с первой победой в сезоне над Медицинским университетом и по горячим следам давай об этом матче. Ну, матч получился намного легче, чем мы могли себе предположить. Мы хотели взять эти три очка, мы их получили. Получилась отличная игра. Мы играли в атаку. Правда, пропустили очередной гол с пенальти, обидный. Но в целом игра понравилась. Забили много голов. Надеюсь, такая голевая серия у нас продолжится и в следующем матче с Энерго. Хорошо. Вот с пенальти. Вот У нас явные проблемы. У нас практически в каждом матче пенальти в нашу сторону летит. Два раза привез Бертран. Да -да -да. С ним были какие-нибудь разговоры по поводу этого? Ну, мы в перерыве поговорили так с ним, но... Как-то это больше получи... получилось, наверное, такой разговор шуточный, потому что ему со всех сторон Сорон говорили, он так, можно сказать, не понял, что ему объясняют. Но в целом, я думаю, мы еще раз поговорим, чтобы в своей штрафной он играл э, более аккуратно, и думаю, все получится у нас. Хорошо. А правильно ли было перестроение вашей сборной со схемы 4-5-1 на схему 4-4-2? Ну... Просто мы, наверное, играли с медицинским университетом, который э, ну, менее нам мог что-то противопоставить, чем другие команды. И поэтому мы решили сыграть более в атаку с двумя нападающими, что привело свои плоды. Мы забили 4 гола. Хорошо. Мы уже от многих услышали мнение по поводу нашей команды, теперь мнение капитана. В прошлом сезоне мы смогли отобрать очки как и у КАИ, у Павловской Академии, у КХТИ брали очки. С медиками, правда, не очень хорошо получилось, да, как, ну, как у них сейчас с архитекторами. Ничего сыграли. Да. В этом сезоне что не так? Ой, ну, начало сезона, конечно, у нас не лучше, но... Возможно, это как бы в некотором плане несыгранность команды. Во многом, вот как с КХТИ, это просто невезение. Не Мы должны были одно очко брать, сто процентов. А, ну, в матче с первыми, думаю, это сыгранность потому что у нас не было такой... Целостность, ну, целостности в игре. Матч с академией, конечно, ну, ребята все подготовлены, более как бы на данный момент, чем мы. Но в будущем, я думаю, у нас все получится, потому что на самом деле у нас ребята все техничные, все более менее на данный момент физически в хорошей форме. И я думаю, на все получится. В будущем в первом круге хотя бы завершить на достойном месте. Угу. вот скажи, пожалуйста, потеря на поле такого человека, как. Антон Тимохин, как-то сказывается на вашей игре? Где он больше вам помогает, на поле, в центре защиты или все-таки на бровке? Ну, Тимоха, Антон Тимохин такой человек, который, можно сказать, закроет любую позицию в обороне. Он сможет сыграть как в центре, так и с краю. Ну, из-за его, так сказать, небольших физических параметров, он будет лучше смотреться на бровке. Ну, я, я скажу так, что он хорош как и на поле, так и за его пределами. Он поддерживает команду, он помогает нам, расставляет э, у каждого позиции, кто где играет и так далее. То есть везде полезен такой человек. Угу. Хорошо, поговорим еще об одном негабаритном игроке – Денис Давыдов. Через него очень часто начинаются атаки. Почему? Ну, Денис Давыдов, он техничный, он э, быстрый защитник. Да он может быть полезен как и полузащитник, то есть э, игрок, который может и обыграть день справа в защите, прокинуть мяч вперед, отдать хороший пас, и... да и сам убежать. Но в конце матча было интересно наблюдать, как вы уже просто его доводили до штрафной площади соперника и давали ему мяч пробить. Да, только не получилось у него забить моменты 2-3, наверное, у него было хорошее, где прям он с ударных позиций бил. Ну, не повезло, надеюсь, повезет в следующей игре, завтра. Угу. Хорошо, раз переходим к следующей игре. Завтра соперник энергетический университет. Что по нему можем сказать? Ну, тоже команда хорошая. Команда хорошо э, подготовлена физически, технически. Э, последнюю игру мы у них выиграли 3-0. Это тоже было на КАИ Олимпия. Ну, я считаю, что это игра такая до первого гола. Кто первый забьет, у того и будет преимущество. И тот, скорее всего, доведет. Матч до победы. Поэтому нужно как бы начинать играть с начала матча, быть полностью сконцентрированным в каждом моменте и просто взять тречка. очка. Ну и так, как мы заговорили о этом матче, предлагаю для вас, зрители, освежить в памяти турнирную таблицу на данный момент. На первом месте Паузовская Академия Спорта, у них 15 очков, на втором месте книту и у них 9 до очков И вместе с ним второе место делит КНИТУ, и также 9 очков. Казанский федеральный университет находится на пятом месте, у нас всего 3 очка. Казанский энергетический университет, на четвертом у них тоже 3 очка. Но по разнице мячей они нас все-таки опережают. По раскладке турнирной таблицы, что можно сказать? Да. На данный момент. Понятно, неприятно Такой... то, что мы на пятом да, месте. Да, конечно. Но я, я считаю, что этот расклад временный, процентов временный, потому что... Мы поднимемся, я гарантирую это, что мы поднимемся. Как минимум первый круг мы должны заканчивать и третье-четвертое место, если получится. Для этого то есть, нам надо выиграть желательно все остальные игры. Ну, в принципе, завтра такой соперник у нас, который делит с нами турнирную позицию, и мы обязаны брать свои очки в этом матче. Естественно, верим в вас, надеемся, что все будет хорошо. Друзья, прямая трансляция завтра в 2 часа дня по московскому времени в нашей группе ВКонтакте. Матч Казанского федерального университета против Казанского энергетического университета. Обязательно приходите, смотрите, приходите еще на поле смотреть. Конечно. Вопрос следующий по поводу мини-футбола. Кубок университета по мини-футболу, его новый формат проведения. Что можешь об этом сказать? Ну, формат, так сказать, очень удобный в плане того, что на каждой неделе мы будем наблюдать игры в университете по мини-футболу. Будет собирать очень, наверное, как я надеюсь, очень большое количество народу. И растянет удовольствие до 5 декабря, до финала, где, надеюсь, сыграет моя команда мини-футбольная. Это экономно, да? Да. да? Кого в финале хотите? Ну, хотим реванш. Из Институт социально-философских наук. Для вас, зрители, сразу скажу, то, что Институт социально-философских наук и массовая коммуникация попадает сразу в одну четвертую. так как они победители прошлого сезона. Мы финалисты. Да, экономисты у нас финалисты данного турнира, но, увы, такой статус не дает никаких поблажек. Да, да к сожалению. Да. Ну, поборетесь, получается, за кубок университета, а в дальнейшем уже и за суперкубок попытайтесь его вернуть себе. Да. Да. Очень большое желание у нас выиграть все университетские соревнования в этом году. Требл взять, да? Да. Хорошо. М -м могу только пожелать вам удачи. Спасибо. Владислав Каплунов, капитан сборной Казанского федерального университета по, по футболу, да. был у меня сегодня в студии. Большое спасибо тебе, Влад. Спасибо. Жеребьевка, Кубка университета по, ми по мини-футболу у нас пройдет э завтра, 17 числа в 18.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет на телеканале ТВ и в официальной группе ВКонтакте. Надеюсь, Владислав, ты там тоже да, будешь. Присутствовать. Да, Так что смотрите, друзья, завтра у нас очень много трансляций. Все спортивные, все... Э, надеюсь, с положительным для нас, для всех исходом. Еще раз, Влад, тебе больше спасибо, что спасибо пришел большое. к нам. большое. Ну и а на этом все. Мы заканчиваем программу «Неделя спорта». Большое спасибо за внимание. Меня зовут Роман Блинсков. Еще увидимся. Пока.